Всем привет, ребят. Я думаю, многие уже и без того понимают, что сейчас происходит. Просто mm -hmm. по магическим обстоятельствам я просто не знаю, как это выяснить. очень магическое обстоятельство у меня... у меня была попытка сейчас я вставлю кадры просто буквально сделаны минуту лишь. назад И это произошло вообще просто. Я даже не успел заснять с ним ни одно видео на своем канале и на канале хэппи. Я думаю, что не заплачу, но... Ему был три года, И я даже, по-моему, догадался, от чего у него. Вот буквально вот, вот листья из аквариума, улитки. Причем я там вижу такое очень странное. Я сейчас поместил его в стакан, чтобы получше возгляди и это. -э -э -э я только сейчас заметил, там какая-то ранка. И еще на хвосте кровь. Это... Неужели кошка вот это всё придавал? Я думаю, что я не заплачу. Причем это очень магическое обстоятельство, потому что буквально за два часа до этого у моего оператора сломался компьютер. Еще то же самое неделю назад Смерть Ивана. Я, конечно, сейчас могу говорить, просто не... не связано, потому что когда умирают близкие не только люди, но и животные домашние, это mm. я долго не решался я тянул время на два часа пытался что-то делать тянул время mm. Но я все-таки решился вам его сказать. Я даже не знаю, что сейчас будет с каналом. Набавалось только сто подписчиков. Я сделал медную кнопку Ютуба. Только вчера скачал Транспортфильев 2. И вот. То компа пятого сломался, то. То персик умер. Вот. Его звали Персик. Правда, не знаю, от чего это пошло, не помню. Персик. Не могу, ребят. Я думаю, вы уже. Итак, мне надо интерес. Я думаю.. Почему-то октябрь вот не сдался. Хотя я уже завтра буду покупать процессор для своего нового компьютера. Но я даже не знаю, что будет с каналом. Будет ли вообще что-то потом? После! Еще и мой годовой слайм, который я держал один год, испортился и ну, в мусорке сейчас. Я его похороню, и мы сегодня будем покупать новую рыбу. Также надеемся, что он проживет такую же хорошую и счастливую жизнь. И хотя бы я сделаю... Хотя на один ролик сниму <свят> И кстати я удалил все стримы из того, то что я как дурак думал то что это если удалить все стримы настройки стрима собьются и не будет 360 градусов А на самом деле дело в том, то что там в общем-то всем пока я надеюсь, что все будет потом хорошо и мы... и мы продолжим снимать я продолжу снимать канал Всем пока. С вами был я, Метополитенский. Всем пока.